Меня сейчас начнет гореть, и я буду говорить, насколько я в рот шатал эту ебучую игру, блядь, я не могу понять, где выход, на что это за ребусы, блять, почему я должен в игре прочил сидеть и нахуй догонять, где выход? Что единственный выход не заблокированный, вентиляция, блять, я не могу в него выбраться. Я не могу в него прыгнуть, блядь, у меня нет таких акробатических умений, какого черта, блядь, дайте мне выйти из квартиры. Здарова, богатыри, сегодня мы с вами продолжаем проходить игрушку Стрей. В прошлой серии мы с вами остановились на том, что добрались до трущоб. Нам сказали, что нам нужно поговорить с определенным не совсем человеком, с роботом, чтобы узнать у него, как выйти в аутсайд, ну или что-то такое. Искали, и подсказали нам, где его искать, а именно, искать его можно в доме с... Оранжевой вывеской. Еще ноты для игры на гитаре, чтобы поднять сцену. Если найдете, принесите мне, я живу рядом с лифтом. Моруск. Тут еще и доп-активности какие-то есть. Прикольно. Тема интересная. А, записываю эту серию сразу после записи первой, потому что решил, чтобы... Ой, Ой что-то запомнил. Свободных дней у меня довольно мало. Покойтесь с миром, люди. Я так понимаю, тут вообще люди все, да? Гагашнулись совсем в этом мире. Теперь у питательные мест, похоже, они все мертвые, Все? Как это быть мертвым? Знаю, что это был вопрос моей стороны, но действительно ли они обрели покой? Обрету ли я покой, когда умру? Я не знаю, что смерть значит для ИИ. Прости, не хотел портить настроение. Пошли дальше. Да не парься, ладно. А, я говорю, у меня дней свободных не очень много, поэтому записываю в один день по 2-3 серии, ну, сколько успеваю там, в общем... Не знаю, буду ли я что-то. Да что у него за навыки взлома, просто потыкать и все вывалится. Что это такое? Можем мне такое, пожалуйста. А... Еще у меня с вами у нас с вами игра The Walking Dead. в планах осталась третья серия. Еще ее даже не записал. Пока что времени на это не особо хватает. Может выходные, когда будет свободный день, я. Этим займусь, но сегодня у нас с вами стрей Мне нужно, опять же, найти дом с оранжевой вывеской Я пока как-то не совсем понимаю, куда мне нужно идти Так, еще что-то перейти можно Менялщик, суперспирит, дизайнер-бабушка, программист Эллиот Дизайнер-бабушка, это лучшее, что здесь написано, в принципе э -э да Так, стоять, бояться Здорово, как дела? Значит, если сегодня это вчерашнее завтра еще раз Если сегодня это вчерашнее завтра То завтра будет вчерашним сегодня Завтра будет вчерашним Да? Да? Время истинная штука Мы не стареем, как наши предки из крови и плоти Мы застряли здесь навсегда Очень красиво, было бы здорово, если бы это было правда. Так, а это что такое? Нет, спасибо, я не хочу пить ну ладно, я в принципе не знаю зачем. Кстати, куда он вообще его делал? Энергетический напиток, куда он его засунул? Мне нужно к дому с оранжевой вывеской, я пока... А блин, опять пришел в этот переулок нет, ну отсюда мы пришли, значит там наверное не сюда, тут наверное есть какая-то другая дорога, другой путь О, привет. Как дела? Бабушка, я очень люблю вязать. Я уже связала шарфов на, 9, на 769 километров. Так, чтобы заменить время. Если принесешь мне кусок электрического кабеля, я смотрю тебе сделать пончо. Пончо. Ты, ты меня вдохновляешь, но найти надящий ну, материал здесь нелегко. Да я уже заметил, в принципе. Так, а можно перевести вот это. Дизайнер-бабушка. Ну, в принципе, мы это с вами уже видели. Тут есть. Ну, я так понял, это все дополнительные активности. То есть это типа не обязательно. Что это за звук? О! Здравствуйте. Баба скашила мне одежду, довольно сильно, не так ли? А, голубое небо, это было бы так странно. Ладно. Так, это я уже смотрел, хорошо. А, то есть мне бы найти электрический кабель Было бы неплохо В каком случае... Так, мне... Погоди, можно мне это еще раз Все, встать, посмотреть куда... Вот мне нужно вот в этот дом Есть одна мысля Я, походу, придумал Да, я, походу, придумал как тут добраться Так, слушайте, да я гений вообще этой, этой игрушки, я отвечаю Так, все, на этом моя гениальность закончилась Хотя, может и нет, видите? Куда? Ты что? ты шо? Вот так вот Пошла, пошел кот по трубам о, дратути На эти круги света приятно смотреть, но я хочу куда-нибудь увидеть настоящее небо Так, мне сказали, он живет где-то здесь Кстати, может это он? Нет? Мито. пора, пожалуй, не беспокой меня Она такая неуклюжая Ладно Наверное, это не... Ну, мне значит, нужно них к тебе Еще раз Повторяю, мне нужно найти какого-то... Я... На букву М у него имя, я забыл, извиняюсь. И мне сказали, что он в доме с оранжевой вывеской. То есть вот здесь. То есть... Мне нужно сюда подняться. Пока я что-то пока не вижу путей как. Но мне кажется, сейчас увижу. Не-не-не, мне не туда нужно Мне вот сюда надо Ну, только под понять, как туда залезть Блин эм. Все, я что-то в ступоре, пацаны Я что-то застрял, все Не могу придумать, как сюда забраться Может, как-то через эти здания можно сюда Пролезть О, Электроснабжение вентиляции Ты Хочешь, чтобы я убрал электроснабжение вентиляции? Нет, слушай, я, конечно, все понимаю, но мне нужно как-то туда попасть Пока что-то у меня денег никаких нет Блин Слушай, давай не будем ничего ломать Оставим все как есть Что-то мне такое ощущение Есть Почему-то Что я ничего полезного за эту серию не сделаю Не, ну, может я, конечно, себя недооцениваю Так, еще разок Так, думаем еще Как можно сюда залезть? Тут есть лифт Да куда ж ты прыгаешь там, ем а, Тут и... Тут... Стоп, где он? Вот он но это, наверное, так не работает, насколько я понимаю. Он работает только в одну сторону, вот сюда, вниз. О, слушайте, походу я понял. Тихо! Куда стоять, бояться? Я, походу, догнал, да, вот мне вот сюда нужно. Эм, да? Через окошко? Давай, давай. Опа, хорошо. О, привет. Тоже хай так на башку нацепил. Привет. Не мужик какой-то. Тут когда сидишь, программируешь, и у тебя ничего не работает. Вот так же ты реагируешь на это, в принципе. Момо, бесполезно. Зачем я их отпустил? Теперь я совсем один. Эй, ты, что тебе надо... Это фотография аутсайда, ты хочешь туда попасть? Даже не пытайся, а пустая трата времени Это принесет тебе только одиночество и разочарование Мои друзья тоже об этом мечтали, но теперь они пропали И я остался один, я не знаю где они Я пытался с ними связаться Но этот угу. Прием передачи их не работает Мы с друзьями вели записи наших исследований аутсайда Вот, возьми мои, если действительно хочешь туда пойти Теперь ты сам по себе Я завязался аутсайдом, удачи Спасибо, мужик, робот Он выглядит очень грустно, он скучает по друзьям Давай посмотрим записную книжку, которую он дал Манифест аутсайдеров Мы должны попасть на аутсайд любой ценой Мы должны защищать наших против-сестер Мы должны держаться подальше от зурков Подпись Клементина Клементина? Сбалтазар, док и Момо Похоже, имя Момо было добавлено позже Думаю, нам нужно найти другие записные книжки Хорошо давай почитаем да да да да да я понял спасибо хорошо ты почитать не можешь нет ты ее почитать не а ну хотя да как ты почитаешь ты же кот. слушай а какая у меня сейчас задача в данный момент О, обратно домой 2, Я помню эту видеоигру. Мне кажется, ее разработали незадолго до моего создания. Плохо помню. Мы с много в нее играли. Было весело, я скучаю по нему. Почему я не могу вспомнить это его имя? Так, мы еще одно воспоминание восстановили. Это хорошо. Это, это, это, это, это нормально. Эм. Тебе так нравится ходить в пакете? Ну, с, ты можешь его с главы скинуть? Нет, что ты когда-то... Спасибо. Так, ну, ковер драть я не хочу. А вот стену можно. Так, слушайте, у меня возникает один такой вопрос, очень интересный. Видимо, остальные три, то можно получить информацию нужно сказать, в заброшенных квартирах. Реально, и должно быть видно с крыши еще логотип аутсайда. Все, я понял, спасибо. Спасибо, я понял. Это символ на не совпадает с символом на записной книжке. Так, хорошо. Мне сюда, я понял. Похоже на зацепку. Хозяин-барин, погнали. Тут еще лифт как раз. Есть. Поехали. Я надеюсь, нас, нас по пути к, этому, к этой квартире никто там не укусит. Не хотелось бы. Так. Так, ну смотри. В одну, до одной мы добрались. Ищем записные книжки. Нет, газеты это не записные книжки. Нам надо дальше искать. О, смотри, что-то нашел О, ноты Тоже, по-моему, нужны, кстати, для дополнительной какой-то активности Текст. Записаю книжка, вот она, Клементина Сюда Записаю книжка аутсайдера На ней тоже тот же логотип, что и на той, которую нам дал Момо Кажется, это принадлежит кому-то по имени Клементина Все это по плану, нам удалось связаться с верхним уровнем До того, как приема передатчик вышел из строя они находятся под названием Миддаун. По всей видимости он находится под контролем какой-то жестокой власти. Или давно говорилось, мой его, его глаза. Я знаю этот взгляд, он не пойдет с нами. Давай найдем другие записные книжки. Так, ну я так понял, осталось еще две. И все они в похожих домах. Ничего страшного. Сейчас найдем. Ну, давай. Вон там квартирка, да, вот нам еще туда нужно зайти Я приметил их еще в тот раз, когда смотрел Ну давай, спустимся Опа Ну, где оба-то? Ну где моя опа? Я ждал опу Вот на опа О, это что такое? Пульт? Давай телек посмотрим Ладно, понятно. Так, смотрите, мы нашли с вами еще одну квартирку. И тут даже входик есть. Ух ты, фига тут библиотека. Блин, прикольно. Очень, очень круто все сделано, прям балдеж. Ноты, фильмы вот здесь. ладно хватит хватит хватит как развить искусственный интеллект чтобы стать таким же креативным как настоящий человек том 42 так а это что у нас такое нет это просто прыжочек это нам не нужно не подходит так 11 октября но нам туда похоже надо если вот берлога холостяка реально Эй, док, я нашла ключи от твоего сейфа. С ними надо быть поосторожней. Но... О, ключи от сейфа. Прятать сейф за кучей книг не лучшая идея библиотекарства джесс. Так, хорошо, нам тут сказали, что... Тут где-то есть сейф, который спрятан за кучей книг. Давайте поищем. И мы еще даже ключи от него нашли. А, вот он, блин, что за... Капец. Дай угадаю, тут лежит записная книжка как раз. Ну да, вот она, нужна мне была. Молодец, еще одна записная книжка. Кажется, это принадлежит кому-то по имени Док. После нескольких, нескольких недель исследований я объединил спектрометр с мощной ультрафиолетовой лампой. Это должно помочь нам избавиться от зурков по пути. Первоначальная попытка увенчалась взрывом. Возможно, мне придется провести испытание в реальных условиях. Давай найдем другие записные книжки. Я капец как долго пытался сообразить, где этот долбанный сейф. Но я вроде его нашел с пополам. Хотя нет, не пополам, просто с горем. И у меня остался последний. А, осталась последняя записная книжечка. Ну, то есть в данном случае мне нужно найти еще один такой домик, одну квартирку. Две мы уже нашли. И осталась еще одна. Ну слезь, шо ты. Так, ну я не хочу спускаться. Я сюда что, зря поднимался что ли? Так, вот сюда, вот сюда, хорошо Так, давай посмотрим ну, А, вон, вон еще одна квартирка мне туда А я там уже был Мне сейчас придется Какие-то очень жуткие тут пути От прохода искать, похоже Тихо, не свалиться, не свалиться Все хорошо А, ну да, я сюда уже, я сюда уже заходил Я здесь был надо сейчас вход сюда найти Так Аккумулятор я вытащил Наверное, это должно мне как-то помочь Ну, войти в, в квартиру, я пока как-то не могу понять Ну и что? Тут где-то должен быть вход Вот он А, вот, все, все хорошо Я все правильно сделал, я молодец Так, ну ищем, значит, еще одну записную книжку Я так понимаю, то, что нам дальше будет уже готов выход в аутсайд Ну что ты, ну что, ну, ну да, давай Вот, все-то на Наконец-то, последняя записная книжка. Кажется, это принадлежит кому-то по имени Збалтазар. Все следы органической жизни исчезли за сущением тех, кого мы называем зурками. Они едят практически все, что движется, и размножаются с невероятной скоростью, как будто быть запертым в этом городе было недостаточно. О! В этой книжке есть записка. Там написано «приемопередачки из-за конструктивный недостаток». Но, кажется, я понял, как это исправить. Вот ровно. Не должно помочь маму починить приемопередачку, если мы... Если свяжемся с верхними уровнями, это может стать нашим пропуском наверх Давай покажем ему, что мы нашли Давай, идея неплохая В принципе, других у нас и нет а, Я так понимаю, выбраться отсюда по такому же пути мы не сможем Значит, надо искать другой выход О А, нет, нет, нет Да хватит драть обо все, обо все когти Хотя нет, походу у нас только один выбор и остается каким-то образом выйти через этот же выход. Потому что я что-то пока не догоняю, как можно выйти по-другому. Или, может, дверь открыта просто? Нет, дверь не открыта, дверь закрыта. Меня сейчас начнет гореть, я буду говорить, насколько я в рот шатал эту ебучую игру. Я не могу понять, где выход, нахуй. Что это за ребусы, блять? Почему я должен в игре прочил сидеть и нахуй догонять, где выход? Тут единственный выход не заблокированный, сука, вентиляция, блядь. Я не могу в него выбраться. Я не могу в него прыгнуть, блядь. У меня нет таких акробатических умений. Какого черта, блядь. Дайте мне выйти из квартиры. Господи, спустя столетия, нахуй. Спустя столетия какое-то, я допер, как выйти отсюда. Это просто какой-то ужас. Кто, дел... Кто решил, что это будет гениальным решением без подсказок играть? Ну, я, конечно, понимаю, ну... Камон. За что мне это? Ладно, погнали, вот отсюда пойдем Нам нужно подойти к Момо Да, нам нужно к нему подойти и, и Подсказать ему, как починить Передатчик, мы потому что нашли Последнюю записную книжку, и куда ты прыгаешь, дурак, блин Вот куда ты спрыгнул сейчас? Обратно Здорово так. Так. И контрольный. И так, все хорошо. Здравствуйте, слушай, я тебе тут принес хорошие вести. Привет, маленький кот. Все еще ищешь бесполезные записные книжки. Вот, euh. Вот. Это санкрысболтода, верно? Я редко понимал, о чем он говорит, но он был очень мудрым. Погоди. Мне нужно как-то объяснить, по-моему, что-то. Подожди, мне тебе что-то надо показать. Вот нашла запись играть в Сайэнкрантина. Она была очень храброй, знаешь ли. Самым бесстрашным роботом, который когда-то счастлив. Погодите, действительно нашел все записные книжки моих друзей. О, что говорится в этой записке? Переемы передатчик можно починить? Это невероятно!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 Давай. Ух ты, не слушай, тут симпатично. У меня вайлсайт выпустил что ли? Мне вон туда, аж надо подняться. Крыши. Крыши. Твою мать, вот привлек себе на голову врагов, придурок Они еще и за мной прыгают? Нифига не блин Так, ну я вроде пока иду Туда, куда нужно Не успел, не успел Кто успел, кто-то съел Так, погнали, нам нужно на самый верх И для этого нужно сначала Дорогу до туда найти каким-то образом А, это аутсайд, а нет, зурки это как раз вот эти вот маленькие сволочи, которые ко мне прилипают Город полный неоновых огней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 Часть пути мы с вами прошли, но, по-моему, я пошел куда-то не в ту сторону, да? Но у меня есть такое впечатление. Мне нужно вот сюда. Ого! Ну давай, давай, давай. Надо раскачать. Еще раз. Вот сюда, хорошо. Екс. А здесь мне куда? Мне вот наверх. То есть мне надо сюда залезть. Ну а, погоди, куда же ты вылез-то? Только не урони, я тебе прошу эту бочку. Иначе мы здесь с тобой так и останемся. Ой, хорошо. Успел. Успел, успел. Супер. Здорово. Ой-ой-ой. Взломать дверь. Ух ты. Я успел себя засейвить немного от них. Так, мне сейчас нужно будет как минимум Я так понимаю Пару минут, чтобы Тикануть Вот поэтому, твою мать Мне нужно будет пару минут, чтобы тикануть Быстрее, быстрее, быстрее, все хорошо Отвали, отвали, отвали, отвали Давай, хорошо, хорошо, молочек лучший все, супер, мы с вами все сделали. Ко мне они сюда не попадут. Так. Головоломочки. Сюда. Они еще вязкие, они, походу, меня замедляют. Приятного мало, да? Так, слушайте, а мы добрались уже, кстати, до этого, до этого здания, то мо моё сколько их там? Вы посмотрите на это. По-моему, мне хана. Мягко говоря. А, это не они, стоп, это... Что-то я не понял. Да нет, походу, мне хана. Так. Хорошо. Так, пробираемся сюда. А вот здесь, походу, мне точно хана. Стол. Стол, это хорошо. Ну, вы поняли. Вот, твою мать, вот здесь их уже много. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Сколько вас тут? Вы ч, бывало, охренели, что ли, совсем? Ё-моё! Они еще и за мной прыгают! Вы посмотрите на этих тварей! Тихо, тихо, тихо, тихо, Твою мать, тихо, тихо Хорошо, хорошо, живем, хилимся Блин, дверь опять взламывать придется. Погоди, погоди, для того, чтобы взламывать эту дверь, нужно сначала понять, что мне надо сделать Для начала Я понял, что мне надо сделать А вот теперь бегом по фасту и фастом Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее сам же все Прыжок, прыжок Да куда? Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Ну, Давай, давай, давай Нет, нет, нет, нет, нет Наверх Твою мать Все хорошо, успеваем, успеваем жить. Так, попади, хорошо, все, сюда есть, сюда есть, опять они. Отвали! Так, тихо, тихо, наверх. Так, рычаг. Капец, мне. Мне от них надо пока, пока текать, как я понял. Пока просто текаем. Живем, херимся, Твою мать. Сколько их там падает? Вы чё? Не-не-не-не-не-не-не. Все хорошо, все хорошо, все хорошо. Все хорошо, все хорошо, тихо-тихо. Давай быстрей, давай-давай-давай-давай, давай, молодец хороший Ты мой самый сладенький Давай-давай, <свят> использовать лифт, все, поехали Хрена лысого вам Уроды козлы Что это было довольно потно, я бы сказал Это было непросто Здесь их нет? А, балдеж Двери не открываются Ничего, мы и так справимся Вот мы и добрались, установи передатчик на антенну эм, Забраться бы туда А, вот он Сюда даже забираться не нужно Да будет свет, чтобы горел он ясно, долго, чтобы эти уроды за мной больше не бегали. Так, ну с нашей задачей мы справились. Теперь мне нужно вниз.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 Вот, но если ты пришел оттуда, значит там снова безопасно я обещал не просто пойти в аутсет, я обещал открыть город А, так в самом начале игры мы там были Я до сих пор не понимаю, почему одни воспоминания возвращаются, другие нет Но теперь я уверен, что это мое предназначение, я должен открыть город Давай вернемся и найдем Момо Теперь, когда мы подключили прием передатчиков, можно надеяться на помощь На этой ноте, богатыри мои, я с вами попрощаюсь Потому что у меня начало немножко опять все провисать и у меня опять заболела башка Да а, Давайте продолжим в следующей серии Мы с вами сегодня, в принципе, довольно много сделали И очень много тупили Это тоже нормально В этом нет проблем Еще там у меня немножко сгорело Но это тоже бывает Ладно, давайте на этом с вами заканчиваем Приятного вам, Приятного вам просмотра да, приятного просмотра, следующих видосов, которые выйдут когда-нибудь обязательно Ставьте лайки, дизлайки, если, ну, как вам, короче, хочется Комменты пишите, тоже пообщаемся На этом я с вами прощаюсь, ребята Пока-пока